Раз, раз, раз, ребята Всем привет, дорогие друзья С вами Данил Яценко В общем, похоже, я в стриме уже настроил стрим, да? Сейчас, погодьте Где тут люди, кто тут что-то как. Первый раз я стримлю в ВКонтакте. В общем, на ютубчике не захотел стримить, потому что его долго настраивать. Тут быстрее я просто решил настроить. Сейчас как звук, ребята, как звук... Нет, тут я не вижу свой стрим. А, вот сейчас. Погодьте. Где тут люди? Кто тут? Так, так, так. А, у меня же тут не настроено нихуя. Понятно. Надо сейчас настраивать, будет все конечно хотя что-то есть блять хотя <laughs> я -то есть. не понимаю что тут есть хотя я я не понимаю иначе. что тут есть сейчас сейчас погоди ребята короче напишите э, как экран потому что непонятно что у меня за экран тут, тут. тут. тут. какая-то хрень на самом деле получается так Ага, здесь у меня что настроено? Так, вот так вот делаем. Рабочий стол включаем. Все, ребята, всем привет. А -а, тут какая-то хрень непонятная всплывает у меня. Бля. А, а, -а это старый, бля. Вот у меня вормикс. Вот, ребята, вот. А -а -а, пока что включу сейчас рабочий стол. Во. Все, заебись. Раз, раз, раз, ребята. Раз, раз, раз. Так, я же загрузил картинку сюда, блядь, да? К видео. Картинку сюда, блядь, да? К видео. Картинку сюда, блядь, да. Да, все идет. Как мне распиарить свой стрим здесь, вот, <coughs> ВКонтакте? Потому что, блядь. Я не знаю. Я на ютубе легко пиарил, а здесь ВКонтакте, блядь, Она сама должна пиариться, что ли? Так. То есть сейчас стрим идет, да? Получается. Ну, никто не пишет, нихуя. Так, где в настройках можно редактировать? Э -э обложка. Загрузить свою. Обложка для видео. Сейчас мы загрузим нахуй. Вот, превьюшка. Во, все, загрузили. Почему я назвал трансляцию обзора Блять, мне надо все переименовать сейчас. Обзор... Майского... Я надеюсь, это была обнова ребят, сейчас. Потому что если я это не обнову сейчас, то я, блядь, слинг запустил зря, блядь. Потому что я надеюсь, что сейчас обново было. Обзор Майского обновления 2017 года. вормикс обзор. майского обновления вормикс 2017. Все. Настроил. Все, все. Обнова в Фейсбуке, а ВКонтакте, блядь. Потому тому, что сейчас видел, то, что там перезагружаются сервера. В общем, и решил, короче, стрим такой вот запилить внезапный, блядь. Так. Так, где вот при, применить настройки? Все, короче, применили, наверное. Так, окей. Окей, okay. так, вот, вот это можно копировать, ребята, в группу, в группу, копировать ссылку на видео, наверное, ссылку, да, вконтакте, блядь, я ни разу не стримил, ребята, но я стримил, короче, с планшета один раз, подпробовал, короче, было позавчера такое дело, когда я стримил, так, обзор майского обновления Warmix, ребята, все, вот они, а, теперь, короче, нужно распирать этот стрим, блядь. Ой, бля, не сюда скинул, сука. Не то скинул, точнее. Берем вот эту а ссылочку, да. Копируем сюда. Вот. А, сюда. Я надеюсь, это была обнова. Вдруг это не обнова. Сейчас зайдем, короче, в Вормикс, ребята, все. Давайте, бы заходим в Вормикс сейчас. Так, 16 просмотров уже имеем. Звук я, пожалуй, вырублю. Так, такс-такс-такс-такс-такс. Заходим. Кстати, не лагает вообще, блядь, нихуя. Вообще нихуя не лагает. Так. Кстати, ваш чат я тоже не вижу, потому что я не настраивал ничего. Я ничего не настраивал, ребята. Так, ну вообще, смотрю, 4 человека, бля, я не понимаю. Должно за всем оп оповещение прийти. Вот, даже можно донат делать. Здесь прям. Минимальная сумма 10 рублей. Так, ну у меня звука нет, он, У вас есть звук, надеюсь. Просто я звук вырубился, помешалось. Давайте включим чуть-чуть. Просмотров уже имеем. Звук я, пожалуй, вырубил. Я это видео все равно перезарлил на YouTube, так, ребята. Так, так, такс, такс, такс. Так. Заходим. Кстати, не лагает вообще Я это видео все равно на YouTube перезалью и все посмотрят его, потому что бля, сейчас потому что никто не смотрит, я не знаю почему. Давайте, ребята, ссылочку копируем. Давайте, ребята, ссылочку копируем. Давайте, ребята, ссылочку копируем. Рассказать друзьям, Рассказать отправить, друзьям. А, ну просто друзья-подписчики а вот так. Просто друзья а где здесь еще раз, чтобы это, хуйня была? Так, ладно, все. Заходим вормикс, короче. Надеюсь, это было реально обнова, ребята. Да, это было обнова, потому что, видите, по-моему, изменилась составка. Всегда нужно, чтобы зай зайти. Я небольшой стрим проведу, короче, я там полчасика там посмотрю, что за обнова там, что да как. Потому что я не в курсе, ничего. Я чисто вот даже не знаю, как там, что. Так, что там пришло? Здесь еще раз, чтобы это. А, это я уже свой стрим пересматриваю Так, отлично. Бля, конечно, через ПК стримить как-то, блядь, непривычно мне на самом деле. Ну да ладно. Ну, давай, давай, давай, давай, давай. Сучка, заходи в Вормикс. Что она не хочет заходить. Ладно, ждем, ждем, зайдем. Быстренько обозреем. И, Ой, бля, как-то так, ребята. Здесь я не вижу, что происходит. Надо смотреть, блядь, что там происходит. Так, вот, сейчас я ваш чат прочитаю. То, что пишет. Прочитаю. Так. Э -э ну, тут, в принципе, никто ничего не пишет такого важного. 8 человек. Бля, давайте... У кого заходит вормикс, ребята, сейчас? Вот у кого? Напишите мне в чат. Вот сейчас, кто смотрит, напишите мне в чат, кто заходит. У кого заходит, точнее, вормикс. Потому что у меня 80% зависает, и все, и не хочет заходить. И даже вообще не лагает, ребята. На ютубе она, она стрим лагал, блин. А тут не лагает вообще. Ну давай. Давай, сучка, заходи. 77, 78. И 80. Все, зависает. Может она зайдет с другого браузера. Через этот Chrome. Мне сейчас так перезаходить в Ну ладно, сейчас перезайдем. У меня зашло. Значит, у меня зайти должен тоже, потому что у всех зашло. Значит, у меня зайдет. Надо зайти с этого э, с хрома. Я не буду, ребята, играть сейчас ничего даже. Вот я просто посмотрю э, Расскажу, что там, к чему там, да. Вот. И, наверное, стрим закончу. Потому нет смысла, наверное, играть в этом стриме. Я тут просто написал в своей группе. То что будут все-таки проходить стримы. Коротенькие такие, вот, вот как сейчас, вот я писал. Вот, видите, в группе, это вторая запись, короче, то, что будут мини-стримы через платформу ВК. Вот я и делаю этот первый мини-стрим через ВК. Вот, сейчас вот заходим через Chrome уже, потому что через этот браузер не заходит, нихуя. Вот, 76, 77, 78, 79. Ну, давай. А если это не обнова? Ну, это обнова, ребята, это по-любому обнова. Не, он не хочет заходить. Сучка, блядь. Может, у меня с компом что-то не то. Да не, какой комп. Флешплеер, может, зависать. Ну. Ну уже. Ладно, подождем. Просто не буду я выключать вкладку эту. Просто подождем. Сейчас просто посмотрим ваши комментарии. Сейчас смотрит 11 человек, ребята. да. Сейчас смотрит 11 человек, ребята. да. Тут вообще без задержки, ребята. Тут вообще без задержки стрим идет. На ютубе он задержка, а тут без задержки. Ну тут, я не знаю, чем тут лучше, чем, чем на ютубе стримить. Потому что я пока разницы не замечаю никакой. Нет, ну тут разницы есть, очевидно, то что задержки нет никакой. То есть я открылся тут, и тут у меня вообще, я сейчас прям говорил. Точно, точно секунду назад как будто говорил. Вот в стриме. Без задержки вообще. Ну давай, загружайся, нахуй. Ублюдок мелкий. Надо будет еще загрузить на вот, YouTube это видео потом. Не, не зашло. Значит, я рано стрим начал, да? Проблема. Ну, ща, ща, ща. Мог зайдет. Че люди пишут, что заходят? Че они мне обманывают? 73, 74, 75. И давай 100%. Давай 100% сразу. Ну, ты мразь. Не хочет он, бля. Ладно, давай так зайдем здесь. Так, давай, давай, давай, давай. Тут заходи, пожалуйста. Сколько можно ждать уже? Сейчас зайдем в группу Вормикса. А меня там забанили в группе в вот этой. Там ничего нового нету. Ладно, ждем просто. Так, пишут люди. смотрите просто без одежки вот я смотрите, смотрю просто, просто без, без одежки Это полоска даже это двигаться в стриме звука вот я посмотрю прям двигаю ее она не со мной двигается прям в стриме да 80 80 я уже понял что 80 Фига там сколько, сколько людей стримит вконтакте бля уже люди смотрю блять это недавно с ним появилась функция это стримить ВКонтакте. можно блять раньше такого не было блять это вообще функция месяца на полтора может быть, это... может быть даже на, на ней буду стримить теперь Ворникс. Ну хотя на Ютубе как-то знаете, все равно я там уже как бы развился. Ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, пожалуйста. А, не, заход не заходит еще. Ладно, ждем, ждем, ребята. Сейчас они там наверное, обновят все пока. Давайте посмотрим просто на стену решетила. Решетила. Ну, здесь я смотрел картинки, так, оно вроде более-менее понятно, что происходит в обнове. Разгон до предела пришло время, покорять новые вершины. А, это, наверное, ранец какой-то улучшенный будет, да? Что-то в этом духе, наверное. Новые достижения, ну, это я читал про них, тоже там будет, нужно будет собрать поштучное оружие там о зашло ребят зашло вот она обнова ребята все делаем обзорчики обновы сейчас вот я даже сделаю так чтобы можно было весь экран сделать потому что если я сделаю вот так весь экран то оно будет лагать у меня а если я вот здесь вот поменяю в настройках окей и оно уже лагать не будет так только нужно вырубить эту рабочий стол сначала вот, тут у меня такая полосочка будет маленькая, ребята, с лева, короче, не обращать не обращать внимания на нее, потому что там она для, для чата сделана. Вот. А ну, начнем мы с чего? Победите сегодня ставки и получите 100 фузов. Я сегодня уже выигрывал, да или или это не читается, что я выигрывал до этого? Так, что там? Так, ладно, вырубаем нахуй эту музыку из игры. Что такое? Все это копировки. А, ну это было. Это тоже было. Здесь, ну это понятно. Так, посмотрим достижения, ребят, сразу зайдем. Вот. Поиск оружия Буран. Поиск подарочная коробка. Поиск артиллерия. Поиск лепучая. А за нее дают эти... Да и за ней даже не дают очки достижения, ребята. Смысл это искать, если за даже, даже ничего не дают. За это. Достижения не дают никакие. То есть вот сезонные их как бы... Ой, сезонные. Ну, эти очки, короче, вот эти вот. Которые 9300 у меня. 9130, точнее. А, здесь о, вот эта хуйня, ребят, появилась. Блять, я не знаю. Я сейчас я возьму, наверное, персонал. У меня есть трубинчики как раз. Заебись. Так, сейчас я возьму ее. А, так, ну, во-первых, эту хуйню уберем. А что лучше бредоскомет или эту хуйню? Да без разницы давайте это возьмем. Так, выбрать. Выбрать. Выбрать. Выбрать. Бертолет, конечно же, выбираем. Атомку выбираем. Тут выбираем. И вместо Маркинштерна мы просто выбираем это плазмоган. Это охуенно, ребят. Это просто охуительно. Окей. Все. У меня теперь есть Плазмакан в арсенале. Заебись вообще. Дальше что? А, сезонные, в принципе, не. это... А, здесь... Здесь я ничего не вижу нового в этих достижениях игровые. А, здесь тоже ничего нового не добавилось. А вот здесь вот есть новенькие, ребят, достижения, по-моему. Блять, одно достижение всего добавили. Ну, охуеть просто. <coughs> паладин. Вместе до конца все ваши бойцы должны дожить до, до победы. Ну, это легко будет. Утопить паладин 10 раз тоже легко будет. Наверное, нет. Это будет труднее, чем я думаю. Победить босса, не разрушая обелиски. Это легко. Самое трудное, мне кажется, это второе будет. Так, я извиняюсь, блядь, сейчас, секунду. Я надеюсь, сейчас стрим идет, ребята. Потому что если не идет стрим, блядь, то я охуею просто. Потому я такой обзорчик делаю сейчас. Да, стримчик идет, кстати, заебись вообще. Сколько сейчас смотрят людей, меня интересно. Сейчас мы зайдем вот так вот, посмотрим смотрит 10 человек, да, все нормально, ребят, ну, это хоть что-то, могло бы быть и больше, конечно, ну, ладно, уже не важно. Так, я не буду открывать ключики, ребята, я не знаю, просто не хочу открывать ключики, потому что нет смысла ради этих достижений, блядь, ну, я, конечно, бы выполнил, блядь, сезон, сезонные достижения вот эти вот, ну, блядь, ну, смысл выполнять, если, если там не дают нихуя, блядь, даже. Там дают какие-то сраные фузы, тем более, это будет каждый раз обнуляться, блядь, если все это это ж бред, если бы они так оставались навсегда, вот то, что я выполнил, навсегда оставались. Вот так смысла вообще нету никакого. В магазине появились душеметы против крыс. Я куплю, ну куплю я их, наверное, за рубины, ребята. Да, за рубины, потому что мне рубины не жалко, а фузы мне жалко, потому что э, я фузы коплю ради крафта на 100 тысяч вузов. Скоро будет видео, ну, еще не скоро, может быть, даже еще... Месяц где-то ждать надо будет. Ну, я уже почти накопил фузу, но надо чуть больше накопить. А, Прокачаем ракцию. Что еще нового добавили, кстати, ребята? Я не знаю. Может какие-то тут. А, сезон достижений здесь у нас. Ежедневная награда за первую. А, ну ты видел я уже. Многие апгрейды получили усиление. Давайте посмотрим. А какие именно. Первое вот, это за Джекхаммер. Чем он лучше, я не знаю пока. <с> Позволяет стрелять два, раз... два выстрела по 6 дробинок. Каждый урон от каждой дробинки увеличен на одну единицу. Я не знаю, чем он лучше, блять. Я не хочу пересыграть, сейчас ничего проверять. Вот этот баран, по-моему, улучшенный. Управляемый. При разбросе... При подборе припаса увеличивается урон на 55 единиц, до 5 раз за запуск. Хм, не знаю, в общем, ну и мне привычнее этот баран уже, мой. Я уже привык, может потом пересоберу, если будет нужда какая-то. Вот этот баран улучшенный, по-моему, чем-то, я не знаю чем, правда. Управлять движением урона увеличен на 30 единиц, не знаю. Не знаю, все нафиг, мне кажется. <coughs> ничего такого, в принципе. И... Ну, я не помню, какие там оружия они усилили. Я не буду сейчас проверять ничего. Гонки на веревках. Я бы сейчас сыграл, конечно, гонки на веревках. Давайте сыграем ради прикола. Случайный напарник сыграем. Давайте. Гонки на веревках прям в стриме. А чего бы нет? Тут новая карта, скорее всего. Блять, карта старая? Вы что, ебанулись? Карта старая, они не могут карту сделать новую. Ну, блять, эту карту уже сто раз видели все. Смысл на ней играть, блядь, ребята, смысл. Ну, это старая карта, хотя, может, новая есть, давайте новую поищем. Должна быть новая карта, хоть одна. Ну, это старые все, ну, блин. нафига ко мне старые, ребята, давайте больше карт. Да, опять старые. Что, только две карты добавили? Ну, старых, я имею в виду, из, из новых ничего не смотрю. Одни и те же карты. Ну, эти карты я даже не хочу играть, потому что смысла нету. Если бы новая карта была бы, заебись было бы. Что-то какая-то обнова маленькая у них. Хотя, может, там что-то изменится в ней кардинально. Ну, не знаю, блядь. Ну, ладно, сыграем одну гоночку, ребята. Вспомнил. Вспомнил и ностальги, ностальгию эту, как мы раньше играли в эти гонки. Ну, я, в принципе, тут мастер на них, блядь. Какой мастер, блядь? Ладно, заново. Сразу топился бэтмастер Давайте обычно легче гонка будет, потому что то я не, не факт уж пройду, а и пройду точно уже. Так, давай, вот так аккуратненько, чтобы я тут не просрал ход. Ахуеть, я ход просрал тут. У меня просто скилл пропал, ребята. Я играл раньше заебись вообще, проходил вообще даже без потери ХП, без потери жизни вот этих вот которых три. Вот сейчас сколько нас смотрит, кстати. 101 просмотра. Ну, заебись. Ну, заебись. 13 человек смотрит заебись. 13, 13 человек, комментарий пишут, что-то там. 13, -ка 13 -ка человек, комментарий пишут. И... Да, там у меня звук, конечно, лагает на стриме прям. Этот дебил даже не может забраться до меня. Ладно, извиняюсь, не, не дебил. Просто он нук Так, я тоже сейчас нук потому что я еще скилл... не, натренировал... Не, не, не натренировал свой скилл. Как бы, так вот сюда все, становимся, ждем его, вот. Ну давай быстрей ходи. Пропусти уже ход. Я не знаю смысла ты это, это обзорить от этого, потому что это такой даже, это даже не обнова по сути, ну это обнова, но она такая, знаете, ничего нового даже нету по сути. Не, ну есть новое что-то да. Эти вот душеметы, блядь, добавили. В магазин который который я купил только что плазмоган теперь у меня есть теперь могу вообще против крыс так ебашить у меня 9000 достижения ребята же у меня все блять есть э, теперь я не знаю блять тысяч максимально можно достижение получить наверное нужно так вот так аккуратненько Так, тихо, тихо, тихо. Моргенстерн вообще не нужен, даже по сути. Теперь, да, он не был нужен, как бы. Так, давай, залезай. Тут пока что остановлюсь я. Давайте лучше, ребята, в личку пишите мне, потому что в личке мне удобнее читать, а вот на стрим заходить постоянно, мне как-то не хочется. Все равно это видео я перезалью, скорее всего, на этот. На YouTube. Ну да, так и будет, только... Когда это будет? Завтра, да? Или сегодня, может. Надо сегодня перезалить, чтобы люди посмотрели. А то, блядь, сегодня, блядь. Точнее, если я перезалью потом, то тогда, как бы... Уже и так все видели, получается. Да? Чем, короче, раньше, тем лучше. Вот, сейчас вот я сниму еще. Давайте еще минут 10 снимем. Что-нибудь. Вот эту гонку сниму, допустим, я. Потом, там посмотрю что еще добавили там ничего такого не добавили в основном то даже карт нет новых ну карты блять и похуй на них на эти карты их и так дохуя в игре уже их и так да тихо О, чуть ход не просрал тут есть блять ребят я чекпоинты все продул если сейчас я сдохну то блять это будет пиздец. Надо идти сохраняться срочно вот сюда. Я чекпоинты даже не, <coughs> не использовал. Пиздец. У меня шаг Если меня эта хуйня заденет как-то, или я еще где-то тупанул, то все. Ну, этот дебил, он не может даже вылезти оттуда. О, господи. Так, Аккуратно. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Если я просру сейчас тут, то я сейчас не сдамся просто. Нет, я не просрал. Хорошо. Я зачек понялся, но эту гонку мы просветили уже. Только смысл от нее, от этой гонки, как обычно. Ничего нового нету. <смех> то есть они вернули то, что было раньше, и все. Там они обещали сделать конструктор какой-то для гонок, но, блядь, нихуя! Нихуя. Ну и ладно. Что это за... Бред. Ну ладно, я ход просрал. И еще и... Сдох. <св> Придется выбираться опять отсюда. Всем привет. Привет. Так. 144 просмотра. Нихуя себе. Стотуда хуя смотрит на самом деле. Не, ну в смысле это люди перезаходят и заходят. в ну, смысле не... это люди перезаходят. Не знаю, есть такие смысл стримы делать или нет. ВКонтакте. Ну, бля, в принципе, это есть смысл. Только я на ютубе развивался, а не ВКонтакте. Я не буду, наверное, ВК стримить. Ну, буду так вот пока что временно, а потом. На ютубчике, как обычно, летом уже. Такие маленькие стримы. Сейчас я уже скоро закончу, ребята. Сейчас пройду гоночку эту. И все. Вот. Потому что смысл, блядь. Ну вот, видите, он сдох уже второй раз. А, первый раз сдох. Он еще выжил как-то. Сейчас надо аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько, чтобы я тут не сдох нигде. Потому что еще раз проходить мне уже в падлу А тут еще дохуя проходить-то, блядь. Тут еще даже полгонки не прошел. Хотя пол-то прошел как раз вот. Вот только сейчас где-то будет полгонки. Нет, не-не-не, вы ч ⁇ Это уже больше, чем полгонки, блядь. Я уже... да. Это у меня, короче, интернет пропадает почему-то. Даже не лагает, ребята, вот чем, чем хорошо стримить пока, даже не лагает, по сути. Да, вообще идеально просто идет игра. Четненько. Не знаю, какой смысл от этого обзора получился, ребята. Что обозревать, даже я тут не знаю. Потому что с обозреть, нужно купить что-то. Сначала такие вот, оружия новые купить, нужно их протестировать. А мне покупать жалко, блядь, потому что я эти, блядь, рубины, фузы, блядь, коплю. А мне сливать их вообще не хочется. Я и то купил вот, душеметы эти всякие. Я пожалел то, что я купил. Ну, в смысле, не пожалел то, что купил, а пожалел фузы и рубины, то, что я их потратил, блядь. Мне так было жалко тратить их. Я потратил аж 46 рубинов, по-моему, блядь. Это дохуя... Я их, блядь, зарабатывал. Все, он вылетел или сдался, непонятно, что он там сделал. Но я уже почти прошел. Так, вот тут сейчас я могу сейчас просрать ход. Надеюсь, я этого не сделаю. Так, так, так, все, заебись, просто изи. Сейчас подождем, чтобы я наверняка уже точно что-то не попанул. Вот, все, подождали и можно двигаться. Так, минку нужно аккуратненько убрать. Сучка, она может мне ход слить. Вот пидорасина, блядь. Так я и знал, что она ход сольет мне. У меня одна жизнь осталась, ребята. Если я сейчас просру где-то, тупанул где-то, блядь, надо быстрее. То все, я гонку проиграл, считайте. Так. Тихо. Фух. Сейчас точно пройду, потому что минки больше нету этой сраной, которая меня... Вот сорвала, блядь, тварь. Ну, есть наверху лазер еще. Но он не страшно. Мне прошел. фу сдали. А я за это, типа, дали, да? Ладно, неважно, за, за что дали. А, так, так, такс, такс. Что можно обозреть, ребята? Я не знаю, что то обозревать. Тут, в принципе, ничего вообще такого. А что такое, пришло время покорять новую вершину, вершину блядь? Может, какой-то топ новый появился. Дневной топ. Сезонный топ. Ваш ранг. Но ничего нового не появилось, посмотрю. Может, в клане, что-то какое-то изменение появилось. Что новое-то добавили, я не понимаю. Я. Статистика. Ребят, что изменилось в игре? Напишите мне в комментарии. Потому что я не понимаю, что-то маленькая обново совсем. Это вот и все, то что они сделали? Это вот и все, то что делали? Это вот и все, то что сделали? Ибать, по-моему, у меня трансляция, блядь, влагает. Мне кажется, или у меня трансляция влагает? Потому что мне я, короче, сейчас слышу по три раза в стриме. Это ж бред. Ладно, все, ребята, на этом стрим заканчивается. Потому что люди не смотрят уже. Не пишут нихуя. То есть. Или стрим лагает, или что-то еще, блядь, непонятное происходит. Ну, короче, обзор, я бы сказал, плохо удался. Он удался, но, блядь, обозревать, по сути, нечего тут. Это, блядь, какой-то какой-то маленький обзорчик получился. Ну что, гонки я обозрел. Которые, блядь, старые, ничего не изменилось даже. Вот это я хуйню посмотрел, в принципе. И те, кому нужно будет, те протестируют. Мне пока что не нужно, потому что я жду, пока другие игроки протестируют, посмотрят, что к чему. Вот, и потом уже, если это будет круто, то я выберу эти оружия. Здесь это фигня. Ну, в принципе, это приятный какая то бонус, да, но он мало на что повлияет. На сам процесс игровой никак не повлияет. Разве что немножко ускорить прокачку в игре и все Новые все достижения. Вот это фигня, ребята, потому что я лишь накоплю ключики, чтобы разбирать. Потом, э, ну, типа, как накоплю больше ключиков, а потом раз разберу все. Здесь я не понял, что. Ну и в чем прикол-то этой бдновой? Ладно, давайте сыграем на здесь. Может, что-то изменилось тут, блядь. Я не знаю, что могло измениться. Может быть, будет еще одна маленькая обнова. Ну, ладно, все. Короче, ничего нового нету. Давайте, всем спасибо за просмотр. Это видео перезалью, короче, в этот, на ютубчик. Наверное, да. Сегодня, наверное, да. Точно не знаю, но перезалью, постараюсь перезалить. Все, всем пока.